Вчера это уже прошло Сегодня это то, что сейчас А завтра это то, что еще не наступило То есть будущее О как! Ну ничего себе!